Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом нереально простых отбивных, либо мяса по-французски, либо любого другого мяса из фарша. Это палочка-выручалочка. Если вот нужно очень быстро и уже котлеты просто в печенках сидят, то это реально выручит вас. Делается все очень просто, даже проще, чем обычные отбивные, проще, чем любые котлеты. И получается очень вкусно, очень сочно. Можно сделать и с начинками, можно сделать просто как отбивные в разном кляре, неважно. В общем, получается круто, а делается просто. В общем, приступаем. Я беру фарш, в этот раз у меня свиного-говяжий. Можно использовать куриный фарш, но не берите, пожалуйста, сухой филейный, потому что с него все-таки, какие и из обычного филе, отбивные получатся суховатые. Этот фарш мы солим и перчим. Хорошо, если у вас, кстати, будет рубленое мясо, вообще будет замечательно. Никаких других специй мы больше ничего не добавляем, иначе это по вкусу будет напоминать котлеты. А нам нужно мясо. Я в этот раз буду делать их в духовке, а не жарить на огне. И буду их делать сверху с грибами и сыром. Это абсолютно не принципиально, просто э, как одна из вариаций. В этот раз я буду делать так, потому что они у меня просто будут на стол. Вечером по-быстрому будут гости, и поэтому быстро-быстро в холодильнике был только фарш. Но ну, не делать же гостям котлеты. В общем, режу грибы слайсами, можно кубиками, здесь вообще не принципиально, так как вы любите. И режем кубиками лук. Пассируем лук, к ним добавляем грибы и поджариваем это все добро вместе. Уже... Показывать это не буду, абсолютно, я думаю, что нет смысла. И теперь, смотрите, наш фарш немножечко промариновался там с перчиком, соль растворилась. И теперь будем формировать наши отбивные. Так как они у меня будут запекаться в духовке, поэтому формирую я их сразу на противне. Где-то толщина с пол полсантиметра, чтобы они все-таки у нас были сочные. Также я вот такие вот отбивные готовлю впрок. То есть я их беру на досточки, на досточку ложу пленку либо пакет и вот так вот формирую их на досточке И затем замораживаю. Я сейчас покажу о чем я имею в виду, потому что у меня в холодильнике есть как раз пару штук таких замороженных. И это очень удобно, потом достал там 2-3 штучки, что вам нужно на ужин И потом поджарил сразу, то есть, ну, сейчас покажу о чем я имею в виду Очень прикольно, что их можно формировать любыми, будь то даже сердечками 14 февраля, очень удобно Вот мои замороженные такие отбивные И их потом просто беру, макаю в муку, в яйцо и потом либо в панировку, либо опять в муку и жарю то есть здесь уже их можно жарить даже вообще без всякой панировки. В общем, очень крутая вещь. Вот такие у меня всегда вон 4 штучки, видите, хранится на всякий случай. А эти, что я в этот раз на противень разложила. Я их слегка смазала внизу майонезом, чтобы они еще были посочнее. Можно этого не делать, можно чуть-чуть сметанки, можно горчичкой. Наверх на нее грибочки с луком. И потом уже сырок. Любой такой, как вы любите, который потом поплавится. Отправляем в духовку 180-200 градусов до красивой золотистой корочки нашего сыра. Это буквально где-то минут 20 у вас должно пройти. Все-таки эта свинина там тоже есть, она должна полностью проготовиться. Получается очень сочно и очень вкусно. Я уверена, что вам и вашим родным этот рецепт точно понравится. Не забывайте, конечно же, поставить палец вверх и пробуйте, готовьте с удовольствием. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч! Пока-пока!